Всем привет, это первый антигламурный клуб из Князи в грязи, я Слава Вещи, рад, что вы со мной а, Хочу спеть вам песню, которая называется «Мораторий на любовь» Погнали! Я стою на перекрестке трех дорог, И небо отрешенно улыбаюсь, Вспоминаю все, что было, Что будет и пройдет, И никого вокруг себя не замечаю. Я стою на перекрестке трех дорог. И на землю с сожалением взираю. У неё сегодня есть злой рогатый бог. Он мораторий на любовь объявляет. У неё сегодня есть злой рогатый бог. Он мораторий на любовь объявляет. Маратори на любовь, Мараторий на радость, Мораторий для таких же, как я и как ты, Мораторий для безликих, мораторий для важных, Мораторий на свободу и запрет на мечты. Мораторий на любовь, мораторий на радость, Мораторий для таких же, как я. Я стою у обрыва над рекой Я стою и закатом восхищаюсь Это может быть последний день у нас с тобой А завтра я с тобой распрощаюсь Я стою у обрыва над мечтой И на землю с сожалением взираю У земли сегодня есть свой рогатый бог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 первый антигламурный клаб из князи в грязи я славу вещи рад вещать вам а, и рад что вы слушаете всем привет жив я вас люблю пока